Добрый день! Сегодня с нами в студии Леон Мазин, руководитель общины «Возвращенный на Сион» Хайфа, Израиль. Мы недавно совершенно говорили о взаимоотношении мессианских общин в Израиле. Ну а сегодня, наверное, пришел, пришло время задать вопрос, а каковы взаимоотношения с другими конфессиями, с другими деноминациями? Есть рукопожатные, нерукопожатные, как сейчас вот принято говорить? в политической сфере, а вот в сфере верующих людей? Знаете, э, вопрос, конечно, интересный. Я помню, лет так 8-9 назад э, приезжала группа христиан из не помню какого большого города в Сибири. И меня пригласили сделать для них небольшую лекцию, рассказать то, пятое, десятое. И вначале их пастор встал и сказал, знаете, я рад, что вот он, Леон пришел, и он нам расскажет, я вообще люблю межнациональные вещи. И тут он заявляет такую фразу, вот у меня в нашем городе мула друг и равен друг, и мы иногда встречаемся вместе, обедаем вместе, размышляем вместе, разговариваем вместе. И я так подумал, вау! Вот это круто! Широта, Широта страна моя родная, да. Нет, я думаю, что в Израиле межконфессиональный диалог почти отсутствует. И если он находится в состоянии статус-кво и никто друг на друга не наезжает, то я считаю, что это уже отличное и Классное состояние. Понятно, на частном уровне люди взаимодействуют с разными людьми. И ты можешь знать людей и знаться с людьми из ортодоксального сектора, из исламского или христианского, православного, католического. Ну, чисто на обычном обыденном уровне слава богу в израиле есть место всем этим религиозным конфессиям и все вполне нормально уживаются но вот говоря о межконфессиональном диалоге завтраке, межконфессиональной молитве я про такие вещи в израиле не слышал и повторюсь Хорошо, что оно есть так, как оно есть, без каких-то наездов друг на друга, потому что когда это случается в ближневосточном регионе, то часто проливается кровь. Вон, посмотрите, что сейчас делается в Ливане или в Ираке, это же конфликты, которые между этническими и религиозными группами, поэтому пускай Бог хранит нас в состоянии статус-кво, так будет и хорошо, и добро. Ну, это межконфессионально, а межденными надцами? То есть, есть допустим, верующие в но ну, католики или православные? Есть, или есть некоторые пере, пересечения, очень малые. Я да. знаю, опять-таки, руководителей мессианских общин, которые дружны с католическими священниками или с православными священниками, которых здесь тоже немало, но я об этом вот как бы вот везде и все такого не слышал. Лично я, наверное, менее общительный человек, и поэтому у меня... Вот с межконфессиональными вещами, наверное, не очень получалось, по крайней мере, до сих пор. Поэтому... Ну, вот, наверное, в этой земле как-то обострено особенно. Вот. Я не хочу ни в коем случае говорить чего-то негативного. Есть вещи, касаемые веры, которые они понимают по-другому, мы по-другому. И вы знаете, опять-таки я сошлюсь на поправку возраста, когда я был помоложе, был поагрессивнее. Я помню, как я был на одном э, мероприятии в Италии, и я жил в одной комнате вместе с теологом католическим. И как он вызвался поводить нас по католическим святым местам. И я на каком-то моменте увидел, как он молится. И мне показалось, что он молится какому-то святому. Мы вернулись. Этот человек был намного старше меня. И я не мог сдержать свои эмоции. Сейчас бы я их легко сдержал. Но тогда я не мог. Я сказал, как ты такой глубокий верующий человек. И ты молишься какому-то другому. Он сказал, я ему не молюсь. Я... Прошу его ходатайство в моей молитве к Творцу, чтобы он походатайствовал за меня тоже. Ведь они же все живы. И он сослался на слова Иешуа, которые говорят, «Бог, Авра... Бог называется Богом Авраама Исхака и Якова, потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И они как бы вот в каких-то облаках над нами живут. Я не понимаю так, как он этот момент. Но я тогда понял, что есть место и такому толкованию. Поэтому кто я такой, чтобы я нарушал и разрушал веру другого человека? Ни в коем случае этого нельзя делать. Опять-таки, мы все проходим какой-то путь. И если ты имеешь главное отношение с Творцом, и ты чувствуешь, как его Божий мир изливается в твое сердце, то вот за это нужно держаться и стараться иметь доброе мнение о других людях. Ну, по крайней мере, стараться. Спасибо. Увидимся скоро снова.